Привет! Когда маркетинговая кампания только планируется, либо, возможно, когда она проведена, возникает вопрос, а как же оценить эффективность этой маркетинговой кампании? Ну, На самом деле какого-то однозначного ответа здесь не существует, но именно об этом мы как раз и поговорим в этом видео. За фразой оценка эффективности маркетинговых компаний очень часто могут стоять вопросы такие, а сколько денег мы заработали, сколько клиентов нам это дало, сколько потенциальных клиентов мы получили, либо сколько лидов мы получили. Могут быть какие-то там косвенные вопросы, как увеличился трафик на наш сайт. Но так или иначе, в принципе, мы все равно будем говорить про деньги, либо уже заработанные, либо которые потенциально можно заработать. Маркетинговая компания это инвестиция, именно так ее и нужно рассматривать. И поскольку это инвестиция, то здесь имеет место быть коэффициент return on investment, то есть возврат на вложенные инвестиции. Коэффициент считается достаточно просто, это доход минус затраты, это то, что стоит в числителе, еще можно это назвать, что то прибыль. Делится на затраты, умножается на 100%. И вот такой коэффициент он нам показывает окупаемость компании, либо ее прибыльность. Еще можно сказать, ну вот если в денежном выражении, пусть это будет доллар, что вот сколько долларов нам заработал один наш вложенный доллар. И если мы можем посчитать вот такой коэффициент, то это, конечно, очень круто. Но иногда бывает, что у нас нету данных для расчета, у нас нет каких-то цифр, и не все мы можем вот так вот измерить или привести к деньгам. И это не потому, что маркетинг, там, какие-то плохие, они что-то неправильно делают. Просто это специфика маркетинговой деятельности. Вот давайте дальше рассмотрим ситуации, либо какие-то варианты, когда мы не можем вот так вот взять и все четко посчитать. Ну, во-первых, не всегда понятно, откуда пришел к нам клиент, вследствие какой маркетинговой компании. Более того, может быть такое, что на него повлияло сразу несколько наших воздействий. Тогда вообще непонятно, какой компании отнести доход, полученный в данном случае от этого клиента. Клиент мог прийти по рекомендации. Предположим, ему порекомендовали интернет-магазин, он совершил покупку. И если отслеживать такого клиента, например, в Google Analytics, то можно увидеть, что он зашел по прямой ссылке, либо он, например, нашел сайт по брендовому запросу о том, что это была рекомендация. Там, понятно, этой информации не будет. Это только можно выяснить в том случае, если проводится опрос клиентов. Дополнительная информация собирается, но для этого нужно дополнительное время и дополнительное удовольствие. Усилия. Дальше, мероприятия, конференции и выставки. Вот здесь тоже все достаточно сложно отслеживается. Бывает, конечно, такое, что вот четко видно, что вот этот пул клиентов получен вследствие участия в таком-то мероприятии. Как правило, это бывает у компаний, которые четко ведут свою клиентскую базу, у них есть своя CRM-система, куда все вносится, вот откуда пришел к нам этот клиент. И вот если так вот собирается информация, то тогда аналитику можно очень правильную получить и делать правильные выводы. Но если база данных не ведется скрупулезно, тогда часть данных может потеряться и соответственно выводы об эффективности то или иной маркетинговой активности, в данном случае там выставка либо конференция они уже будут не совсем правильны. Если брать еще говорить о выставках и конференциях, то это еще так называемый имиджевый эффект, который тоже очень тяжело измерить. То есть это на самом деле какие-то анонсы, какие-то новости, какие-то упоминания. В СМИ различных, возможно, дополнительно полученные ссылки, это могут быть там еще посты в соцсетях и так далее. Вот это все тоже все очень сложно отследить и представить, вот какой нам это дало там экономический эффект, то есть как-то представить это в денежном выражении. Следующий пункт, я его назвала «Банальной маркетинговой активности». В маркетинговой деятельности есть такая вот рутинная маркетинговая активность. Например, мы там размещаем новости, какие-то посты в соцсетях, там, в статьи в блоге, вот что-то такое. Теперь давайте представим, вот в соцсетях мы запустили маркетинговую компанию, продающий пост, который хорошо сработал, мы получили хорошие продажи, мы даже можем посмотреть, сколько продаж мы получили, сколько клиентов нам это дало. Но тут вопрос, а сработало бы это точно так же, если бы, например, соцсети велись нерегулярно, там бы что-то обновлялось раз в несколько месяцев. Я на самом деле к тому, что любая коммуникация, которая может показаться банальной, может быть неэффективной, потому что она вроде как к продажам не привела, то есть на самом деле она все равно вносит свой вклад. И поэтому есть понятие комплекс маркетинговых коммуникаций. Они все работают в комплексе. И нельзя рассматривать какую-то конкретную коммуникацию, вот вообще вырванную из контекста. Продающему контенту, любым маркетинговым активностям, вот рекламным акциям, им обязательно, нужен фундамент, который на самом деле и строится вот из этих таких банальных, каждодневных, рутинных маркетинговых активностей. Теперь давайте поговорим о том, когда можно отслеживать эффект от маркетинговых компаний достаточно точно. Ну, если мы рассматриваем интернет-маркетинг, то здесь достаточно много возможностей, много инструментов. Самый популярный инструмент, это, понятно, Google Analytics, в котором можно, много отчетов, много статистики. Есть такой инструментарий, который называется «Цели и конверсии». Вот на них сейчас мы посмотрим. Итак, цель в Google Analytics, еще можно назвать что-то конверсия, это завершенное какое-то действие, которое определяет успешность того или иного бизнеса. Например, если это интернет-магазин, то это может быть завершенная покупка. Если это какое-то игровое приложение, там уровень прохождения в какой-то игре. Это может быть там, регистрация, отправка какой-то формы и так далее. То есть в каждом конкретном бизнесе это может быть что-то свое. Цели определяются на уровне предоставления данных. То есть, например, там, берем экраны, например, или открытые страницы. Вот что пользователь открыл конкретную страницу. Либо он открыл какое-то количество страниц, либо он какой какое-то время был на сайте в рамках одного сеанса, либо он совершил какое-то действие, вот там, зарегистрировался, отправил форму. То есть вот в каждом конкретном случае мы выбираем свою цель, то есть что считать целью, что считать конверсией. Для каждой цели можно поставить ее ценность в денежном выражении, что потом позволяет опять же отслеживать эффективность и уже потом концентрироваться на более ценных конверсиях либо целях. Давайте немного резюмируем. Цели на самом деле бывают всего четырех видов. Первое – это достижение целевой страницы. Например, пользователь попадает на страницу «Благодарим за регистрацию» и мы можем отслеживать это как цель. Второе – продолжительность пребывания на сайте, например, более определенного количества минут. Дальше. Просмотрено определенное количество страниц за один сеанс. Первые три типа цели настраиваются просто, там можно разобраться, даже если вы обычный пользователь. Последний тип цели – это события. Это взаимодействие пользователя с контентом, которое можно отслеживать независимо от просмотров страниц или экранов. Это понятие включает загрузки, клики по ссылкам, отправки формы и количество просмотров видео. События отслеживаются путем изменения кода отслеживания. Чтобы в отчетах о событиях появились данные, необходимо добавить код отслеживания событий на сайт или в приложение. Все подробно описано в справки Google Analytics. Есть э, достаточно крутой отчет в Google Analytics, который называется э, «Мультиканальная последовательность в конверсиях». Я рекомендую на него обратить особое внимание. Он как раз и показывает, как разные каналы коммуникации влияют на посещаемость сайта. То есть клиент мог, например, увидеть информацию о компании в соцсетях и перейти на сайт. Через какое-то время получить рассылку, например, по электронной почте. А уже там еще через какое-то время найти компанию через Google поиск, зайти на сайт и совершить покупку. Так вот очень важно видеть весь путь клиента, то есть что его на самом деле приводила на сайт, а не смотреть только на последний шаг. Обобщенная информация о роли каждого канала коммуникации, она представлена в отчете, который называется ассоциированная конверсия. Можно еще сказать вспомогательная конверсия. Вот каждый канал, он может играть одну из трех ролей, ну это условно. То есть роли всего три, одна из них это первое взаимодействие, то есть когда клиент пришел первый раз на сайт, вот откуда он получил информацию. Второе, это последнее взаимодействие, то есть уже последний шаг перед тем, как он совершил нужное действие. Например, там, совершил покупку, либо там, то, что мы считаем целью. И еще это может быть вспомогательное, то есть промежуточное воздействие, вот то, что стоит между первым и последним. Оно звучит, может быть, немножко сложно, давайте посмотрим, как это выглядит в отчетах. В отчетах все показано достаточно наглядно и в разных представлениях. Вот это группировка каналов и соответствующая по каждому каналу статистика. Тут сразу видно наиболее эффективный канал. Количество конверсий, для которых этот канал появился на пути конверсии, но не был окончательным финальным взаимодействием, то есть он был промежуточным каналом. Дальше здесь видно количество конверсий, для которых этот канал был финальным конверсионным взаимодействием, то есть последним шагом перед достижением цели. Еще одно представление — путь к конверсии, где взаимодействия представлены в виде соответствующей комбинации каналов. Тут могут быть более обобщенные представления, но можно также и посмотреть отчет, в котором видно конкретно путь пользователя. Для примера, как это выглядит. Первое взаимодействие, органический поиск, потом прямой заход на сайт, потом переход по ссылке, снова органический поиск и так далее. То есть путь пользователя может быть очень интересным и здесь много информации для анализа. Ну, если делать выводы в отношении того, о чем мы говорили в этом видео, то первый вывод такой, нельзя брать одну какую-то маркетинговую компанию, вырванную из контекста, предположим, эта компания была результативной, дала какие-то результаты, привела к продажам, вот, а остальное все отбросить и говорить, что эти маркетинговые активности, они не нужны, они неэффективны. Каждая активность вносит свой какой-то вклад в, и работает это все в комплексе. Существует такое понятие, как комплекс маркетинговых коммуникаций. Вот именно так это нужно рассматривать. Это первое. Второй вывод, это то, что нужно обязательно договориться заранее, как мы будем оценивать те или иные маркетинговые компании. Например, как мы будем это считать. Если нам для этого нужно соответствующим образом настроить тут же Google Analytics, то об этом нужно позаботиться заранее, чтобы там были все настройки, и мы нужную информацию нужно аналитику собирали если конечно мы можем посчитать например ROI, и у нас есть для этого все данные есть все цифры то безусловно мы это делаем если мы имеем э, дело с имиджевым эффектом то что я рассказывала про выставки конференции то тут тоже нужно заранее договориться если мы хотим четко отследить вот каких клиентов мы получили, то, соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы эта информация где-то учитывалась, мы каким-то образом там ввели свою базу данных, либо вносили что-то в CRM-систему. Либо, если это что-то вот совсем-совсем очень имиджевое, то можно, например, договориться, что мы отслеживаем упоминания в прессе, упоминания на различных сайтах, мы можем также посчитать, например, количество полученных ссылок и так далее. То есть вот каким-то Таким образом мы договариваемся и заранее знаем, на основе каких показателей мы будем определять, что эта вот компания для нас сработала хорошо, либо она для нас сработала не совсем хорошо. Я думаю, что на этом все. Поделитесь в комментариях, было ли вам полезно, интересно, понятно. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!